Всем привет друзья в этом ролике я хочу с вами поговорить о трех монетках которые скорее всего то да не скорее всего а, наверное точно никогда к себе портфель не возьму в инвестицию инвестицию в долгой то есть я они в каких-то краткосрочных трейдах на коротких участках, где мы можем там с вами приумножить свои деньги а именно как инвестиционную часть и эти три монетки которые попали в список это xrp Ripple, это кардана, ада и догикоин, собачка доги, да? Сразу хочу сказать, этот ролик не претендует ни в коем случае ни на какие-то там обвинения или там понос в адрес этих трех замечательных монет криптовалют, которые в принципе давно на рынке. А чисто мое субъективное мнение, оно у меня есть, как и у вас, поэтому ваше мнение готов выслушать, как всегда, в комментариях под этим видео. Свое мнение сейчас я выскажу. Кому это интересно, присаживайтесь и погнали. Перед тем как начать, рекомендую, конечно же, подписаться в мой телеграм-канал. Там информацию я даю одну из первых, одну из побольше. И также иногда я разыграю криптоактивы, монетки за обычные действия там под видео. Поэтому кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь, буду рад видеть каждого. Итак, друзья, с чего начинаем? Я начну с монетки XRP. Смотрите, монета Ripple. Она очень давно уже на рынке. По-моему, где-то история началась с 12 или с 13 года. Аббревиатура XRP называется Ripple. Она была предназначена для... Ну, то есть и сейчас как бы предназначена служить цифровым быстрым таким активом внутренними переводами особенно где-то в каком-то бизнесе банковском секторе но к сожалению уже я не знаю 6 или 7 лет да прошло xrp в принципе топчится только ну идея осталась идеей и что добавилось так это каких-то судебных тяжеб, всегда какие-то есть разбирательства, то каких-то монет куча у владельца на руках, то он скинет, обрушит рынок. В общем, история такая, что эта монета для инвестиций прямо сейчас вот мне лично не подходит. Смотрите, во-первых, циркулирующее предложение токенов на рынке 46 миллиардов. Это очень много. А максимальное предложение 100 миллиардов. То есть еще 50 миллиардов может выйти на рынок. Представляете, да? Тогда даже при этой стоимости Ripple в 1 доллар, мы видим рыночную капитализацию сейчас в 50 миллиардов долларов. Это, это просто огромная капитализация. И представляете, если вы там инвестор и хотите... Как все мечтают словить X5 или X10, то это надо полтриллиона долларов, чтобы и Ripple сделал X10, и вы увидели эти самые 10 долларов. Я не спорю, на рынке криптовалют все может случиться, но мне, в принципе, мало в это верится и не хочется сидеть в данном активе. Почему? Даже если мы возьмем исторический график, я взял с биржи Bitfinex, смотрите, дневной график. Мы видим, что здесь, когда первый бурлан был в 2017 году, Ripple качнули вот, на, на почти 2000%. И с того времени, уже сколько времени прошло, цена приблизительно даже близко не продобралась своему хаю. Это 3 с чем-то доллара. Представьте, если вы в 2017 году, не дай бог, залетели по 3, по 2 с чем-то, вы до сих пор не можете выйти даже в ноль, даже в 50% своей просадки. Потому что что он смог в этом году, это только дойти до 2 долларов. Я же говорю, все может быть, но мне бы в таком активе, ребят, не хотелось быть. И какую бы коррекцию он не давал, какие бы цены сладкие на Ripple не было, я его вижу только монету в планах спекуляций. Она хорошо ходит вот такими выстрелами. Особенно у него хорошая поддержка в районе 17-23 центов. И вот если я вижу... Где-то в этом районе цену я готов взять в целях спекуляций и чисто быстренько на этом заработать и скинуть ее и забыть. А как инвестиционный портфель я бы Ripple, естественно, не добавил. Следующая монетка это Cardano ADA. Я очень много разбирал этот проект. Он, в принципе, предназначен как децентрализованная платформа, которая будет выполнять сложное программирование трансферами, ценности безопасным масштабируемым образом. Чарльз Хоскинс создал вот эту всю историю, и разработка с 2015 года началась. В ходе ICO даже получили 60 миллионов долларов финансирования. И сама Cardano является первой блокчейн-платформой, которая родилась на основе научной философии и исследовательского подхода. В общем, куча там функционалов, все должно у них работать продвинуто. Но я, в принципе, до сих пор не вижу ни применения, ни какой-то сумасшедшей работы. И чтобы на кардана что-то делалось, и чтобы она функционировала как блокчейн-платформа. Постоянно какие-то обновления напиливают, вот-вот-вот-вот-вот, но до сих пор ничего нету. Но это не мешало мне, естественно, интересоваться этой монетой, мне очень нравилось. И, в принципе, под шумиху на вот этих всех новостях, что будет вот-вот суперпроект, Актив дал огромное количество иксов, вот там с 3 центов полетел на 3 доллара это 5 с чем-то тысяч процентов. То есть я считаю, монетка ну, реально уже отстрелялась хорошо. Я вот здесь по 3-5 центов тоже хотел купить, но у меня абсолютно не было денег свободных, к сожалению. И уже когда начали деньги появляться, она уже стоила около доллара, естественно, я уже тогда на нее не смотрел. Но ну, ничего страшного, не будем расстраиваться. Но как инвестицию уже мне Ада не интересна. Она интересна тем, кто брал ее по 10. Вот от 10 центов, 3 цента, 5 центов. Конечно, они будут за нее топить. Они будут говорить, что Ада это лучший лучший актив. Им бы еще она росла, чтобы как бы они миллионы их не как бы, увеличивались. Да? Ну вот представьте, вы взяли там 100 тысяч монет по 3 цента и по 3 доллара. 300 тысяч, с трех тысяч долларов 300 тысяч вы могли сделать вот за полгода, поэтому и кто-то сделал, я уверен, если есть такие люди, кстати, можете написать, кто поднялся на аде, то в любом случае, я считаю, поезд как бы ушел, ада, в принципе, не внушает у меня уже такого доверия, потому что все медленно, как бы, все это делается, и не вижу я никакого применения ей, и самое главное, что рыночная капитализация этой монеты тоже, представьте, сейчас 77 миллиардов, а доходило практически до 100 миллиардов, а это очень много. И опять, если мы возьмем циркулирующие предложение токенов на рынке, их тоже до хрена, их 32 миллиарда в обращении сейчас, а должно быть 45 миллиардов. То есть еще 30% токенов может высыпаться на рынок, что, конечно, еще цену может уронить ниже. То есть представьте, как мы отсюда можем ждать там 10 иксов, это надо, чтобы капитализация доходила до триллиона практически, там, как эфир биткоин. Ну, не знаю, не знаю. Как для меня это уже сомнительная затея. Я считаю, когда она отстрелялась, и в целях спекуляций, естественно, мне монета была бы интересна, но только в районе от 20 до 40 центов. Если упала бы ниже, там 10-15 центов, вот Там бы я подумал, подбирать ее или нет. Даже в районе доллара мне как бы кардана неинтересно. Разве что с каким-то плечом совершить какой-то трейд, потому что от доллара действительно хорошо она отпрыгивает, и взять какие-то 30-50, может 100%, здесь можно такую сделку совершить. Но как инвестицию в долгую надеяться на кучу иксов, я бы уже с кардана как бы свое списка вычеркнул. Ну и переходим к любимчику Илона Маска, Даги Коин. Это вообще тупо, я не знаю, ну собака экспериментальная, которая создана была буквально с Мемо еще, как Форд Лайткоина в 2013 году. Лежала она мертвым грузом. Этот Даги Коин, посмотрите. из того не сего надо ему взять и буквально в этом году в январе бахнуть на 8400 процентов потому что Илон Масс написал красиво что Даги Коэн это его любимая монета Илон Масс заработал я уверен очень сильно но что делать людям которые брали по 70 центов 65 центов 60 центов 55 центов сейчас цена 25 они в огромной сидят просадки и напоминаю вам график Ripple, посмотрите, я боюсь, что это может закончиться вот такой же самой историей, что уже на те верха, которые вы увидели, DoggyCoin, не вернется. Но у Даги хотя есть большое преимущество это Илон Маск, если еще пару раз он что-то напишет, вполне возможно что цена может и поднимется на эти значения, которые была может даже и перебьет. Но я в этом, друзья участвовать не хочу. Какой бы там прибылью не пахло, даже в целях спекуляций, даже в целях трейда мне вот реально Даги вообще не интересен. Потому что актив вырез ну, практически на 10 тысяч процентов, ну от чего его ждать? Ребята, сейчас рыночная капитализация, 30 миллиардов для собаки, которая вообще нигде не применяется, никому не нужна на самом деле. Циркулирующее предложение, 131 миллиард э, токенов, ну здесь хорошо, хоть токены все в рынке уже. И посмотрите, максимальная капа была. 88 миллиардов. И если люди, которые брали по 70, там, по 60 центов, думают, что отсюда от 100 миллиардов еще 10 иксов сделает, то есть до триллиона капитализация до гейкоина дойдет, но это будет, ну, как минимум безумие, в которое мне с трудом верится. Я считаю, лучше без этих лишних нервов ну подобрать какие-то более такие активы, которые еще, может, не отстрелялись либо хоть как минимум перспективное, в каких не страшно хотя бы пересидеть, потому что рынок сейчас находится в стадии такой неопределенности, будет ли он давать коррекцию поглубже, или все же мы пойдем выше. Но для меня это страшные, такие монеты с огромной капитализацией, с огромным количеством циркулирующих монет, и которые от Cardano и Ripple еще могут в Ripple еще половину монет могут насыпать в рынок, кардана от еще 30%. Поэтому, друзья, эти монеты, я для себя решил покупать их не буду. Это отвечаю сразу на тот вопрос мне. Некоторые люди пишут в личку что там по Cardano, Dogicoin, там Ripple. Вот, вот такое у меня мнение. Я эти монеты сейчас обхожу стороной. Они реально отстрелялись. И даже если они будут еще стрелять, я буду не прав. Вы скажете, ага, ты там рассказывал, ничего страшного. Зато я буду спокоен, что я не сижу в этих монетах и не трясусь с капитализацией более чем 100 миллиардов. А в принципе применения ни к одной из монет ну, нет какого-то глобального. И я не вижу там супер какую-то перспективу, кроме того, что их накачали, запампили там Илон Маск, там еще кто-то. Поэтому, друзья, вот такое мое Это личное мнение. Ваше, как всегда, я буду рад почитать комментариях, что вы думаете об этих монетках. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, там информации, как всегда, даю я больше. Ну и на YouTube канал подписывайтесь, колокольчик не забывайте тоже нажимать, чтобы вы не пропускали следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.